Думаю, что тоже не один. Но... Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня Алексей зовут. Мы? Портал 66 ру, журналист. Можно вам пару вопросов задать долго. Какие вообще? Станут. Да, а, значит, недавно в Англии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скриполя, кто работал на британскую разведку. Может быть, в новостях слышали. Вот. И Британия обвиняет в этом на Россию, что российские чекисты отомстили таким образом ему за предательство. А в России власти говорят, что... Это сделала Великобритания, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Вот как вы думаете, кто в этой ситуации прав, кому верить? Кому и выгоден вот, вот этот скандал? Так вот если и так разобраться, да? Вот, э, российские, Россия. россия они ведь должны, это все равно это. По своему вот себе, Вот что вы этот. Вот такое, что не позволяло. Вот. Что нужно делать? А? Вот никто... их, надо кто там натворил-то? Ну а кто натворил, никто не знает. Никто не знает, <связывается> вот это плохо. Все <связывается> только обвиняют друг друга. Друг другого, вот это я, я понимаю. А вот. как думаете, кому могло быть выгодно это? Это выгодно, который вот и начали... Ну, творить-то против России-то. — Запад? — Да. Против России, вот кто это самый... Вот ведь это самый, значит, Путин это вот показывает. Да. Смотри-ка, сколько российские это против... Сейчас вот это на Урале. Сколько это, вот это самый против... Это, на, на этот, как говорится... Ну вот как сказать, чтобы всегда Россия была это самый, на, на своем месте. Вот я так хочу сказать. Вот когда вот, вот это самое, я потом это по телевизору продавали, передавали пять самолетов, смотри, какой это... На Урале-то, где только не были они, <laughs> где только не были, вот. Потому что это самое, они хотят это, все равно, чтобы это сами себе, как говорится, это самое, вручать -то. и за народ, за это уральский народ. Я не знаю, это... А как думаете, чем вот этот скандал закончится? вот это вот, вот это я это самый не знаю это, вот это скандал чем это кончится так ведь это а мы должны как-то ответить может быть жестче или лучше не ввязываться наоборот нет это знаете же да то хуже это, нельзя это самый заниматься чтобы это было на, на своем месте чтобы не было это самое хуже, как говорится. Так. Наоборот, получше это. Лучше, чтобы было российский народ, чтобы всегда был, были нормально нормальные эти вот это Я не знаю, вот как. Еще вот смотрите, 18 марта будет 4 года, как присоединился Крым к России. Да, да, да, да. Вот как вы считаете, за это время страны Запада тоже не признали, что Крым русский и требуют вернуть его Украине. Ввели много санкций. Вот как думаете, оно того стоило? Нужно ли было Крым возвращать? Это, знаете это почему? Вот. Каждая из вот, самый для себя это, хотят это, взять руководство и это, закон. Не знаю, вы как думаете. Каждая страна, вот это самое, все это самое хорошее отношение к себе взять. К себе взять это хотят. Ну а присоединение Крыма полезно было для России? Это, как сказать-то вот. Я вот самый, Сколько раз это сидели, собрались, э, смотрели это. Только ведь это, чтобы для себя взять, это Крым, Россию для себя, это не должно быть, не должно быть. А как должно быть? Должно быть совместно, дружно, дружно, и каждый, это, сами собраться и... Решать этот вопрос, ну, как это сказать тогда? И, и Крыму-то, и России то чтобы было довольно, чтобы всегда было спокойно. А лично, лично вот вам, у вас какое отношение, хорошо или плохо, что Крым теперь российский? Ну, с одной стороны, то, что там русские люди, да, исторически он был наш, а с другой сейчас туда очень много денег тратится, а на другую Россию, на другие регионы меньше стали тратить. Вот как вы считаете Вот вы как оцениваете? оно стоит того? Я вот это, сам читаю его, а так, что чтобы дружно было-то? Дружно было-то? Это тебе, а ты мне, что вот, вот такое не было, чтобы... Все совместно решать все вопросы. Договариваться. Договариваться. Все вопросы договариваться между собой. И всегда да. аккуратно от самих. Ну а вот этот спорт, который сейчас есть в мире, Крым российский или украинский, вот как его разрешить? Тут же нельзя договориться. Тут либо Россия должна вернуть, либо должны признать Крым, что русский. Вот, вот как, какой здесь решил, выход. Дядь много не рассказывает.